Приготовим домашний батон. В глубокой миске смешиваем соль, сахар и живые дрожжи. Заливаем все теплой водой и размешиваем до однородности. Муку просеиваем и замешиваем тесто. Накрываем полотенце и убираем на 1,5-2 часа в теплое место. После этого тесто опять замешиваем и делим на две части. Из каждой вылепливаем уже хлеб. Делаем небольшие надрезы ножом и даем постоять еще 15 минут. После этого выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до золотистой корочки. Всем приятного аппетита! Hit the lotto pushing so hard like i hit full throttle looked over my